Так, ребят, это финал. Сегодня мы точно победим. Саша, это слишком громко сказано. Сегодня мы точно победим. А любовь сердце разрывали, горями глазами. Артур, это что такое? Мой выход. Да я не про это. Ты почему как Богдан из плюшек? Ребят, а вы что, не заметили? Я как бы уже с первой игры его образ копирую. Артур, ну так же нельзя. Тише, мы же, мы же сестры. Финал. В финале обычно жюри дарят подарки. Ну и где наши подарки? Артур, финал. Ты вообще что-нибудь подготовил? Ну да, миниатюра. Ставьте мафиози в парикмахерской. Если с головы моего сына упадет хоть один волосок, накажу. Ну ты меня тоже должен понять, у меня жена, дети. Да я уже привык. Так, Артур, это же миниатюра Плюшек. Они ее в высшей лиге показывали. Ну а кто там играет? Богдан! Нет, я там играю. Ну, мы иногда местами меняемся. В прошлой игре он с вами играл, а в этот момент я с ними в высшей лиги. Вот внимание на экран. Артур, Или я, Артур, мы тебе не верим. Ну, верьте. А кто тогда сегодня с нами играет? Ну я, Артур. Артур мы тебе уже не верим. Сейчас мы зададим тебе вопрос. На ответ на который знает только Артур. У муравьев сладкая попка. Да. Тоже Артур. Артур. Ну что, команда КВН-дельфинчики, полетели! полетели за с тобой. Утром кофе двойной. Я сегодня В каждой компании есть друг обманщик. Давайте, я побежал. А, и Чел не бежит. Так мы тоже ему ничего не дали. Справедливо. Представьте, дети Рамзана Кадырова смотрят мультики. Давай, давай. В прошлый раз все по-другому было. Блин, купите уже себе телевизор. Папа! Иногда наши бабушки бывают уж слишком заботливыми. Алло. Привет, бабуль. У меня... <клёх> <клёх> бабуль, ты... ты... что, с Ростова сюда прибежала? Неважно, что у тебя случилось? У меня голова болела. И ради этого ты мне позвонил. Ну, она и сейчас болит. Вот это другое дело. Сейчас в интернете популярны видео «To be continue, что в переводе продолжение следует. И с помощью «To be continue любое видео становится смешным. Итак, мы решили вспомнить некоторые моменты с этого сезона. Внимание на экран! Он что, ушел, что ли? Не знаю, он похож на... Скинь попить! Перед вами самая горячая команда юниор-лиги. Сейчас будет жарко. Облака, сзади нас горит калья. Ты жирный А, ты за водой можешь сходить? ты многие спрашивают почему я такой крутой я отвечаю все потому что и баночки и принцип здесь самые крепкие ребята давай примикни с ним с вами была команда квн дельфинчики спасибо I've been, I've been popping, popping, man,